всем привет ребятки и сегодня я хочу вам на обзор показать вот такой вот блендер приобретен он в магните по акции всем известная акция от магнита посуда рояль кухен вот такой вот погруженный блендер мне удалось урвать так как и они как раз таки товар дефицитный все я думаю хотят его себе приобрести и у меня получилось сделать такой подарок себе к новому году Итак, смотрим, блендер погружной, три в одном а, мощность 750 ватт. Ну, я бы не сказала, что мощный, он слишком такой мощный, но, в принципе, я его уже использовала. Со своей работой он справляется. Я делала фарш. Итак, давайте же посмотрим, что у нас там внутри. Вот такая вот коробочка с ручкой, очень интересная. Открываем, и что мы видим? Видим, все у нас прекрасно упаковано. Каждая деталь упакована в индивидуальный пакетик. Это у нас идет насадочка на миксер. Ну, сбивать венчик. Венчиком я еще не пользовалась. Но, в принципе, не думаю, что слабенький. Будем пробовать позже. Далее у нас идет вот такой вот сам погружной блендер с ножами. Вот такая вот металл довольно-таки приятный на ощупь, прохладный, тяжеленькая тоже штучка это очень. Так, дальше у нас идет непосредственно сам механизм, сам мотор. Вот такой вот идет тоже ручка удобная единственное что кнопки вот когда работаешь идет процесс работы их постоянно нужно нажимать вот для меня бы было удобнее конечно что там нажал и отпустил она идет а это нет то есть тут только вот идет турбо, это он помощнее и обычно обычный режим вот Шнур тоже для меня, вот, если честно, немножко коротковат. Он, наверное, идет метр-полтора, не больше. Можно было бы сделать, конечно, шнур и подлинше. Но так, в принципе, удобно им работать. Я уже попробовала. Дальше у нас идет вот такая вот емкость для, емкость для коктейлей. Она у нас идет с мерной шкалой. Прозрачная тут, что тоже очень, так сказать, ну, лучше. Вот. Единственное, что я бы сделала еще здесь носик для удобства переливания, допустим, в бокал. Вот. вот такая вот емкость идет. И непосредственно сам измельчитель. Чаша с измельчителем. Вот такая вот тоже чаша с измельчителем чашу я тоже использовала я делала фарш но конечно это не мясорубка и чаши конечно маловато но чтобы там измельчить орешки думаю покрошить какой-нибудь огуречек мелко в принципе использовать можно но я делала фарш мне приходилось каждый раз вынимать, вынимать переклад другую чашу и перемешивать его но, в принципе блендер хорошо работает и со своей работой он справляется Покупкой своей я, в принципе, довольна. И это получилось у меня подарок к Новому году. Кому понравилось мое видео, мой видеообзор, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!